Хай, хай народ, вы на канале Артём Мув, с вами Артём. Я начинаю ещё одну рубрику, которая будет э, идти одновременно с обзором модов. В Майнкрафте версия 1.12.2. Это страшные сиды, будем проверять каждый из них. Сегодня, друзья, я решил проверить, что будет, если поиграть на сиде под названием Shadow of Person. Переводится английском на русский, это означает «тень человека». Друзья, это ACP SEED, ACP 0.17. Многие говорят, что нельзя на нем играть, но мы посмотрим, что на самом деле будет, если поиграть на этом сиде. Но перед тем, как мы приступим, не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, и тогда данный ACP персонаж не придет к тебе ночью в кровать. У вас есть 3 секунды. Все, я надеюсь вы подписались, поставили лайк, нажали на колокольчик. Также напишите любой комментарий, если хотите попасть в следующий видеоролик. Вот этот человек, в том числе, видите, он уже попал. Я тебя поздравляю. Так, приступим. Одиночная игра. Создать новый мир. Пишем название acp 017 Режим грабживания, настройка мира. Строение включить, мира по умолчанию, 4 включаем, бонус на сундук включаем. Так, ключ для генератора мира. Shadow of person. Все. Можете сами проверить, если хотите. Но я вам не советую. Так, давайте сделаем свой страх и риск. В чем прикол? Мы должны просто выживать. Просто выживаем и что-то должно произойти в мире, ну так говорят. Так, что? Все, друзья, мы заспавнились. И чё, будем давайте выживать пробовать. С кровью так, бонусный сундук. Так, это мы все забираем. И есть. Факела тоже что-то предлагала, будем просто выживать. Так, коробка здесь, да, мне Ой, сейчас тянуть не Так, о, там снежный глубок. Это, это очень хорошо. Ну что ж, давайте выживать. Пока ночью не наступила, но ну, выпадет. Все будет хорошо. Так, я не знаю, что будет, пока я вроде никаких изменений не замечаю, только то, что мы заспавнились рядом с зимним биомом, я думаю, в этом ничего не будет. Так, хорошо, что меня не установили вот на Херебрина. <laughs> что если с Херебрином бы выживал, был капец. У меня он раньше был, я пробовал, ну, честно скажу, это было очень сложно. все дальше не нужно я думаю можно пожить в зимнем объеме. не знаю что-то меня туда тянет люблю зиму в майнкрафте так сложность у нас сложность сложность легкая сложность легкая это очень хорошо так друзья я уже стал что замечать вы видите с в деревьях учитывая что оно стоит в зоне а нет все это нормально это да просто не знал что такое есть хотя блин непонятно короче если вы видели когда-нибудь чтобы на чтобы дерево которое растет на летнем биоме было покрыто снегом то пишите в комментариях потому что я это просто ни разу не видел и не могу сказать это уже сам сид или такое есть просто я не замечал так вот упала о уголь уголь уголь уголь нужно аккуратно а ну, что я делаю? Ладно, сейчас сделаем так. Черт. Боксы у на нас факела в принципе есть. Так, вроде.. Так, уже день нужно быстро все делать. Пока никаких изменений, честно, не замечаю. Там пещера. Отлично, поедим. Ну как он где Странно, ну ладно. Паркурист. Так. Так, что-то меня подлагивает. Мне это уже не нравится. Что-то у меня подлагивает. Ладно. А давайте будем жить прямо здесь. Что будет? Так, я вот так. Вот так. Все, Устрою домик сразу же. Будет, давайте небольшой, Может что когда будет ночь, вот павлин с Это это не очень хорошо, друзья, это вообще не хорошо. Блин, отстаньте. Так, для двери будут вот у нас, Так, давайте сделаем сразу дверь. Все, у нас дверь есть теперь. Все отлично. честно я ничего не замечаю вполне обычный сит вполне все было нужно а давайте может, будет вот такой скажем своеобразный из разного дерева потому что некогда. у нас все равно не закончился ничего не беда а, ладно, запомнить. Блин, тут надо будет идти. Так, уравно. Ну. Ч это было? Какие-то звуки уже пошли. Так, сейчас будет ночь. Сейчас будет ночь, а это, это очень плохо не буду... нам очень не нужна так все делаем отлично бываем еще дерево дерево нам нужно много но уже есть все хорошо все будет нормально еще нам желательно кровать конечно но друзья тут установлен мод на крип паст и тут как бы, да, давайте аккуратно. Так. А, да, кстати, друзья, я скоро уезжаю в Крым в отпуск. А, в эту пятницу или в субботу, поэтому видео, скорее всего, могут не быть, чтобы там не бежать. Уеду я до 27 августа. Если, конечно, будет время там делать видосы, то я буду, но они будут выходить нечасто. Хоть ещё вот тут дерево добудем. Ох, оно пришлое. Так, быстро, быстро, быстро. Так, так, так, так, так. Я думаю, этого нам будет достаточно. Кто-то мне подсказывает, что нам не хватит на пол вы на... на ч-то еще. Так, быстро. Быстро добегаем, быстро добегаем до нашего дома. Sra. Tchau, что такое так так так так так наступила и это очень очень очень очень плохо так не знаю мне нравится то что тут снег но выжить сами зонные люди поэтому мы сделаем естественно пол долго давайте я ну, вернемся когда уже я эту всю землю уберу. Все, сделали О, как раз прям вот хватит. Думаю, хватит. Да. сделаем давайте конечно, тут тоже сделаем вот так сделаем сундучок И, и, и, и так. так. Мобов нету, мобов нету. Чё-то странно. Камень легко, сложности. Ну, лёгкая, ну ладно. Может, просто здесь не заспал, не лезь. Вам не кажется? И почему-то луна не двигается? Так, так, так, так, чуваки, я не понимаю. Что за фигня. Луна не двигается, вот, смотреть. Так, ладно. Сколько там ночи должны идти? 10, да? 10-15? Проверим. Так, мне это уже не нравится. Так, ладно. Хорошо, допустим. Так, это нам не нужно, это нам нужно. А куда сейчас пойдем куда мы сейчас придём? А, нужно <следующий. связать> сундучок. все давайте куда-то не знаю в шахту можно можно пойти в шахту одну как? -то. блин действительно смотрите где она была там стоит так я не понял блин чуваки ч-то мне это уже совсем не нравится что-то тут не так ладно Там есть, короче, и пещеры, да, там и добудем. Так, аккуратно, главное, не пасть. пещеры. Чё-то я ни одного, оба слова не вижу. Вот, среди у меня сложности лёгкие. Лёгкая, ладно. Не может быть такого. О, кролик какой-то. нам нужна печь достаточно. как, мы с ним уберемся? Ага. Так. Это наш домик, домик, вот он домик. А блин, я серьезно никого не вижу. Так, что-то тут не так. Тут явно что-то не то. уже не нравится честно говоря так, так, так, сейчас мы сделаем печку не знаю. Да, так, не там все <свист> нельзя. Давайте скрафтим меч. Так. здесь справиться и посмотреть на мир. Блин, ну серьезно, я не знаю почему уже как минимум а тут должна быть, может даже там немного, но она <свист> сих Мне определенно, там нравится. А давайте у нас тоже пожарим. Что ж, друзья, давай Что можно взять и да есть? Так, друзья, ну все, в принципе, мы вроде взяли и есть. <ss pandemic> well, hmm. что ж, куда пойдем? Время до сих пор, понимаете, просто не изменилось. Я не знаю, что с этим миром не так. Ну, как-никак... Снег пошел. Пошел снег. А вот это немного странно. Тянется это не странно, уже же снежными Ладно. Так, Давайте пойдем, даже не знаю. Там мы будем, друзья. Мы оттуда, в принципе, пришли. Я хочу по снежным делу. Можно туда пойти, в принципе. Почему бы и нет? Так. так тут, тут, тут. Мобов вообще злых нет. Я не понимаю, что тут не так. Давайте туда пойдем, куда-нибудь. Вообще нету. Надеюсь, я тут не потеряю, иначе там будет был... пещера. Давайте добудем еще камнем всякий случай. Вот. О, я железо нашел. О -о -о -о. А это круто, друзья. Можете вернуться. Думаю, можно было бы вернуться. И сделать железный меч так ну давайте Открыв себя в двери или, или, или казалось, он так-то ходит. но это нужно ну, давить сразу пока что почему все равно а это от печки все железные мечи есть новым камень не нужен это не нужен давайте здесь оставим Режем сюда все у нас есть. Изменить, друзья. Теперь можно идти вот да, хотя да? Да, мы хотели бы. Так, так, так, так, так. Ух, ему, ну, конечно, вообще. О, дерево можно было бы... Друзья, вы это видите? И тут нельзя увеличить. Друзья, что это? Что это такое? Я кроме шуток, я просто хотел дерево добить. Так, так, так, друзья, это О, Это уже очень странно. Друзья, это очень странно. Так, так, так, так, так. Давайте забудем. Что хотели? Да ладно, действительно работает этот сид. Сейчас проверим. Что это такое? Что это такое? вообще не нравится не знаю вот я иду и вижу вот такое здание так что там там голова скелет у господи что это такое как оно здесь оказалось у меня вопрос Ч ⁇ что там? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть новый ну, был. Ну, столь, какие-то шкафчики. что такое? Okay. Uh -huh. Тоже что? Это пожарный шланг? Ч Точнее, ну вот эта пожарная эта штука. Что это такое? У меня вопрос. Как оно тут? Как будто кто-то сломал. Так. Дом, Где дом? Дом! Дом на той стороне! Да. А. Проверим, что тут есть что пушечка Друзья, я пушку нашел Какой-то рычаг Сюда, видимо Так что тут еще есть? это мы вроде ничего больше. что это? что это? <гас> ВАУ! так так так это друзья это походу этот флэм торл огнемет да ладно Прикольно так, а зачем мне? Ну-ка. Капец, там какой-то спуск. Так, не страшно как-то. Ладно, ну давай, я в чем Друзья, я думаю, это заслуживает лайка. Фу. Потому что мне, честно говоря, немного страшно Я не понимаю, как вот это могло Тут появиться Я просто ввел сид шеду в перс... пер... перс... Персон... Как-то... Так... Ладно, давайте, с богом Так-так-так, а где я тогда возьму? Тут то черная штука тихо-тихо-тихо-тихо так что тут закрыто Чего? капец что это такое тоже закрыто так, мишка какая то и адреналин адреналин чего он даст? Я так понял ну, скорость. Вот. Блин, Так, книжечка какая-то. Давайте почитаем. Держись ближе к свету, если хочешь выжить. ЧЕГО? В смысле? В смысле держаться ближе к свету? Ну вот я свет. Так. Так-так-так-так. Так, так, так. Идм, идм, идм идм. Какие-то двери. Налево, направо, налево, направо, направо. Так, что там? Что-то белое, мне это не нравится. Ладно, там это? <сосы> <сосы> <сосы> там темно вроде. <сосы> <сосы> Чрт! А, капец Друзья, а, вы это видели? Это настоящая cp семнадцать. Капец Так Я его бить не могу. А вот он. Давай сдохни. А черт, черт, черт, черт, сдохни. Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, стружка. Опять. <с Delhi> Подохли. Давай. Так, так, так. меня вроде не видит. Я его убил! Дверь сломал. Ничего нет, ничего. Капец, друзья, вы это видели? Так с ним ничего не выпало. Капец. Я убил scp 017 человека. Охренеть. Друзья, по-любому заслуживает лайк. Like. Так, там последняя дверь. Давай вот потихоньку. Ой, черт! Ч ⁇ ду ду ду ду да да ду да да Умри! Умри! А! Черт, черт, черт! Кажется, его надо убить. Блин, он так не бьется! Так, так, так, так, так, так, так! Ух! Друзья, это, это капец! Друзья, это, это, это, это полная жесть. Это самое. Что это такое? Слушай, А! черт, черт, черт, черт, Не знаю, что такое я такое застроил. Фу, тихо, тихо, тихо, тихо, я там вроде нет. А! Так, так, так, так, так, так. Капец, так у него 6 хп осталось. Ааа! Еще один стоял. Черт, два. Три. Так, так, так, так, так, так, так, так. А, -а, -а что, поймал? сваливать надо. Так, сейчас. А еды у меня не осталось, черт. Ладно. <свёк> Ч ⁇ Там еще один. Заметит <свист> <свист> <свист> <свист> Заметит, нет нет. Ой, черт! Так. Ч ⁇ рт! Ч ⁇ черт, Он за мной? Еще нет за мной? Не знаю, его убить. А. Блин. За мной еще. Нет, там еще один. Капец. Друзья, никогда не играйте на этом сиде. Никогда. Не надо. Вроде отстал от них. Ну нафиг, друзья. Ладно, давайте на этом закончим. С вами был Артём, вы были канады Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, что вам понравился данный видеоролик. Хотите еще? Пишите в комментариях, какой сит вы хотите и в следующий раз. Чёрт, ну нафиг, я положу сюда. А, так, всем удачи и всем пока-пока.